Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Макс, скажешь здравствуйте? здравствуйте. Макс, куда мы едем, расскажи. В Испанию. За... В Испанию? А зачем? Что забрать планер? Друзья, мы купили в Испании планер. Всего лишь по цене проплана 2400 евро. Купили мы его еще до войны, поэтому сейчас бы наверное уже и не связались бы с этим но так как планер уже купили нужно просто съездить его забрать мы отправляемся путь в испанию за планером из 1962 года один из последних планеров деревянной конструкции с качеством 34 sf 27 будем будем посмотреть что это такое друзья наш верный т4 готов так сказать к поездке заправлен всеми маслами и жидкостями я даже его пропылесосил Ну, помыть правда не удошужился эту машину но ну, она под дождями моется в общем-то Вверх, верный конь впереди тысячи километров туда тысячи обратно верная киса вот наконец то отловили кису киса ты в курсе что ты за главную теперь учиться-то ну, негде будет, в то нет mm -hmm. А как, его запретили уже или нет? Нет, это не запретили пока? Ну, что это? ну вот, пока не запретили. Суца. Итак, друзья, мы едем по нашему родному городочку Сер. Макс, тут что в этом городе? Макс, что в этом городе? Расскажи. Школа. Твоя школа? А, -а где она? Там? А, -а, -а. а мы будем а мимо я, Макса Макс? школу проезжать? Ну, ну, а, ну да. Вот мы это центральная площадь городочка там. здесь у нас памятник павшим во время первой второй мировой войны мэрия она у нас немножко немножко как бы вот там в глубине и Это вот дорожка по которой макса возят в школу все достаточно уютненькая красивенькая как вы видите и в старые домички а город признан кем он там признан сейчас туся? наследием каким-то там а, нет, это лепти вилль ду Маленький город с характером Маленький город с характером На реставрацию маленького города с характером Выделены характерные деньги да. Достаточно вот приличные на на крыш, Вот там, Макса, школа Вот ее кусочек торчит Оп. Ну, Город небольшой собственно... 1846 года построена 1846, да где-то рядом с Наполеоном. Все узенькое. Иногда даже ездить страшно. Но фуры проезжают. До встречи, приключения! Мчится наш рок-н-ролльный автобус. Эгегегегей! За планером! Ой, не успели. Вот такая, друзья, красивейшая дорожка. Водопадики. И так далее, и тому подобное. И вот буквально здесь мы летаем. Вот там домик Клауса находится, чуть выше по горам. А -а -а. Хочется показать вам немножко снизу, что творится у нас здесь. А то вы все время небо, до да неба. -а, а здесь еще и дороги очень красивые. Оп, мирно пасутся лошади. Очередной городочек вот такой. Просто по обычной дорожке. Он Древний. Римлян, вот этот вот. Конечно. Ну, все римляне, все римляне тут. И дороги. И даже есть заправка здесь для, для электромобилей. Да, где? Есть. Вот, пожалуйста. Да? Потом О. Вот вы вот, вот. <плодисменты> вот, вот, все заправки знаем. Ну, друзья, как. А мы заповедники и прованские баронства тут были отдельные государства разрозненные, каждый барон имел свой заповедник. Свой заповедник. А вот вершинка, над которой мы часто набираем высоту. Нет российскому газу. Активно на всех фермах меняют крыши на солнечные панели. Это датируется государством да, да. при помощи списания налоговых. В общем. Огромное количество крыш солнечными панелями. И ехали они Ущелья. ущельями глубокими. Ущелье Святой Марии. Да? Откуда ты знаешь? Написано было? Да. О, наши друзья мотоциклисты. Оп! Точнее мотоциклистки. Эй, гегей, -э -э -э -э. ущелье святой Марии. Ну, живописненько. О, а там светофор. Да, ущелье. Тоннель. Там будет тоннель. тоннель будет? Да. Ну тоннель, тоннель надо обязательно заснять. Даже не тоннель, а ракрата. Парам-парам-парам-папам. парам папам пам парам-па-пам. Югу. Югу. Югу. Вперед. В конце туннеля есть свет. Свет в конце туннеля. Фу! Все. Продолжаем поездку. Ну, красиво, да. Очень живописная горошка. Едем в Ньон, одной из столиц э, Прованса. Прованса. Очередной ну, римск, с, рим, с римских времен город. Наверняка еще до них был. Да. Славится своими черными оливками и было. Ну, какой домик. Тюк. Оп. Вот, они ну, первые оливки. Самые северные оливки. Вкусные! Только я их не люблю. Городочек на скале. Святой Мэй. Как называется? Святой Мэй. Святой Мэй? Ну, друзья, смотрите. Раз. Как красиво. Это лава застыла, или что там, слои? Это не лава, это осадочный парад. Ну, очень красиво не выглядит живописненько это дно океана да дно океана оказывается бывшая а погода бомба он над утесом птички крутят так красиво ух такие живописненькие оливковые садочки Там картиночка картиночки горы почти кончились мы видите уже двигаемся по такой более низкой части Нисходящей части Альп впереди у нас где-то долина реки Роны. Подъехали к городу он Посмотрите, как он прекрасен. И старинный форт. Ф форт? Форт. Оп. Вау. Я над ним летаю периодически, друзья. Это... Фактически мы пересекли нашу часть Альпы и попали в Долину Рона. Впереди Долина Рона, а вот тут. Прямо? Да, написано было прямо. Ой, как красиво. Так что рекомендуем вам город Нион, Если будете когда-нибудь в этом районе, обязательно стоит посетить. Вот над этой горкой мы фактически крайне висим. И дальше уже, видите, равнинная часть идет. Не имеет никакого смысла туда дальше лететь, потому что погода обычно хуже. Поэтому прилетаешь на эту горочку, повисел, посмотрел на нее и полетел куда еще. Вся дорога, можно сказать, сплошные винодельные. Видите, у вас в центре кадра шато. Вот вокруг этого шато всевозможные виноградники. Деверон. Вот следующий. Если вот один дом винный, дальше следующий, нет. и друг... а, ну, и там тоже, да? И там, да, и там. Справа ну, вот и слева вместе. Это все производители вина. Тогда надо приезжать осенью в октябре и в И станцию. затариваться вкусными бутылочками. Вот, другой уже дом. Выглядит красиво это винодельня. Вон, смотри. Вон, да, еще, и еще, и еще. Красиво, Макс! А ты чипсы ешь, Макс? А, ну как тебе поездка? Хорошо все? Огонь? Да. Опять живописный круг. Не пальмы, а сосны. Ну, красивенькие. И направо вот сюда. Да-да-да, вот-вот. О! и Едем по долине Рона! зелененькая пшеницу посеяли французы активно сеют пшеницу переезжаем реку рону символ монтелемара добыча соли добыча соли это соль рассыпана или просто чтобы было понятно где мы вот подъезжаем к берегу моря море где-то слева вот символ монтелемара Розовые фламинго, они тут табунами водятся. Я не видел, Вот, прямо фламинго, Макс. Макс, ну, это нас памятник. Это настоящий. О. Соль. Соляные рудники. Монтелимарская соль знаменитая. А ее прям... Вот, вот фламинго, вот Это, вот, это фламинго, да? Вон они, фламинго. А розовые? А почему они не розовые? Розовые фламинго, что живете, Друзья, настоящий мундилимарский болото. С розовыми фламингами. Только для вас. Представляете, как едешь спокойно за планером и идут детей. И фламинги. И кого только нет. А это какие-то знаменитые лошади? Да, белые комарские лошади. Как придживальского? Нет, это скорее всего не одичавный. Мир диких лошадей ну, красивая. Красивую дорогу выбрал? Ну, скажите, пожалуйста. Ну, Макс, тебе нравится? Ага! Собаки по Собаки не хватает. Маяк есть, море есть. Ура! Я не обманул море! Сейчас будет парковка справа где-то. Буквально через 90 метров. Вот она справа. Мы нашли место на парковке. На самом деле, мест много, но... Правильно, не сезон все-таки. Смотрите, как красиво летит лайнер. Какое-то странное растение цветочное, и вот это море, а здесь такие вот огороженные холмики. Как оно было сто лет назад? А там где-то на горизонте Марсель. Макс, бегом к морю, бегом! Хе -хе ну вот, так поедешь за планером, и заедешь на море. В общем, ну классное море здесь, наверное, летом просто шикарно должно быть. Ой. Не лазурный берег, конечно, хотя может и лазурный. Это получается, да, лазурный он получается левее Марселя, а сам Марсель где-то вот там на горизонте, километров 60. М -м -м. Красота. Так напоминает Балтийского моря берег, тоже такой песчаный и очень плавно уходящий. Ракушки, ой, ой, какая красота, ой, действительно красивая. Туся, а ты самую красивую нашла? ге <свист> ге Автор путешествия доволен. А Макс, ты доволен? <свист> ракушки будешь собирать? Это гребешки прям какие-то? Туся, а что это за ракушки расскажи? <свист> <свист> Ой, слушай, какие интересные и такие бывают. Вообще, коллекция. Коллекция целая. Нравится? О, Бакса, осторожно. Вода, вода, вода, бега, бежать, бежать, бежать, бежать. Ох. О, что у тебя? Гребешок настоящий? Нет, не, ну ладно. Вот а вот гребешок. Да. класс Гребешок вкусный. Тут всякие, друзья, ракушки. Нет, вот. нет, тут рынка нет кушать хочется? Ну, чё, не Тусь, а рыбу ловить можно? Можно. В море можно ловить сколько хочешь на Бесплатно? Да. Вот это да. Срочно берем удочки и начинаем. Какая-то нехарактерная для Франции смесь разного типа построек. Они все какие-то олиповато-разномастные. Обычно здесь стараются все более в более гармоничном стиле выдержать. Ну, Можно списывать на то, что тут море. Это сколько ракушек сколько ракушек а? а в детстве за такое количество ракушек можно было отдать душу кому-нибудь даже интересно что здесь должно ловиться готово к заброске Оп. бум и вот там какая-то рыба должна быть Хе ну как вы тут валяетесь Хорошо вам, Песочек. Макс? Тебе Песочек. нравится? А? Песочек теплый. Песочек теплый? Класс. Цветочки. Ну, очень красиво. Песочки. Ух. Пора ехать, друзья. Белоснежные яхты на горизонте. Рутся куда-то. Закат. Пора ехать. Подъем, Макс. Придется еще одну фотку сделать. Вот так в конце попадаешь раз на красивейший вид, на цветочки. Вот так раз с вилы. Вот эта вилла, кстати, уже похожа на французскую нормальную. Явно чувствуется древняя. Даже на морду видно. Не то, что там весь наводил вокруг. Ух! Вау! Итак, мучимся. Цветут персики или миндаль. Туся. Барселоны, впереди ветряки, слева моря. Вау. Мы решили кусочек промчаться по автобану, потому что хочется немножко сэкономить времени и хочется еще и кушать. Поэтому решено доехать до Испании и купить хамона. Хамона. Сейчас, Сейчас как купим, что-нибудь вкусненького. И гаспачо. И, гаспаччо. и гаспаччо. хамона и гаспачо. Паровоз. Самолет. Красота. Хотели самолет снять? Поваровоз мешает. Интересно, что это везет? Чук-чук-чук-чук. Я обожаю, на самом деле, вот этот стук от колес. Где-то впереди граница с Испанией. С правой стороны горы даже со снегом на горизонте. Вот Как раз по центру кадра, видите, высокие снежные. Мы у моря где-то едем. Ух! Как обучиться Туся. Хорошо? Как обучиться Макся? Макся, прием! Как ты? Нормально? Едешь? За планером? Ты скажи, что по-испански что-нибудь. Аутопистом! Аутопистам! Кого, чего? Я причем же в Испании был в 2000 году, ничего не помню. А я был. Гулял есть, по Пидроити, да, в Португалию ездили как раз. И первое отличие Испания от Франции, пошли какие-то сразу многоквартирные домишки. А. Такое а. все. <связывая> Друзья, в Верном Т4 не только кушать хорошо, но и спать. <связывая> мы отлично пообедали вечером или поужинали. Поужинали. Поужинали, разложив столики и так далее. А сейчас как вот в настоящем автодоме разложили кровать, включена печка Вибаста. Ну, только под утро почему-то. Можно было и ночью это сделать. Но у нас спальники очень теплые, хорошие, поэтому нам хватило. А вот, да, а вот впереди сидит личность, которая замерзла, как Цузик. Серега, почему ты вебасту не включил? Я спал. Я спал. <laughs> Макси, как тебе спится? Как тебе спалось в твоем спальнике хорошем? Потом приснился сон. Себе сон приснился? Ага. Тебе нравится в экспедиции? Угу, нравится. Мы проехали через какие-то жуткие осадки ночью. Даже снег падал на перевалах. Ну, сейчас будем смотреть. Где-то здесь аэродром. Да что вы ржете? Доброе утро, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. Очередная трансформация нашего транспортного средства. Теперь... Кто? Макс, ты стреляешь в меня? За что? Макс, как тебе спалось? Макс, я здесь. Отлично. Ну, видите, теперь раз корабль превращается, вот уже для завтрака все, столик, пожалуйста. И сейчас я вам покажу, наконец-то, куда мы приехали ночью. Через перевалы, через снежные заносы, через неизвестно что. О, какой-то аэродром. Совершенно непонятно еще какой, какие-то самолеты стоят, военно-транспортные, наверное. Смотрите, что обнаружили. Здесь, оказывается, будет женский чемпионат в 2023 году. И к этому времени, видимо, тут что-то модифицируют. Даже, может, это уже и построили. Туся! Расскажи про чемпионат женский. Что, что, какая самая главная достопримечательность в Орле? А, в Орле туалет, который построен, в который утонула американка. И до сих пор немцы на фабрике Шлейхер помнят этот... этот... ДГ, на фабрике ДГ. А, на, на фабрике, да, ДГ. Друзья, там был казус в том, что к чемпионату построили шикарнейшее здание, действительно, вот оно в Орловском аэроклубе сейчас присутствует, но, как водится, чуть-чуть капельку не успели доделать, и в здании не было подключена канализация. И в комнатах можно было жить, а для того, чтобы ходить на горшок, был построен такой классический сортир. Но американские пилотесы были не обучены им пользоваться, и дальше была вот эта вот жуткая история, которую все помнят. Несмотря на то, что прошло уже сколько? С 80-х? Ну, много. Лет тридцать 40 прошло. самое обидное, что когда мы приехали в этот «Орел», здание опять перестало быть действующим, потому что разморозили все были порваны. Газ отключили. Да, оно питалось. Котельная была отдельная котельная, огромное здание, невероятное. С кинотеатром. С кинотеатром, с актовым залом, да, со столовой. Такое здание совершенно невозможно представить в Европе в планерном клубе, потому что это действительно огромное титаническое страшное. И очень хорошее. С одно крыло гостиница с гостиничными номерами, другое крыло учебный корпус. И вышка всё, для управления вышка, полетами. Не, не читая этой, конечно. Ну да, то есть, вот это смотрится как к женскому чемпионату. Если вот считать, что испанцы к женскому чемпионату построили, то, конечно. Но. Я думаю, горшок у них будет работать. Ну и беда какая, что не проплатили газ или там какой-то платеж не прошел, отключили до этого здания все от отопления и... Все, его прикончили и все, теперь не знает как сносить. Оно стоять-стоит, но... Падает-не падает? Только под снос. И, собственно, мы уже, когда летали в Орле в одиннадцатом году, в 2012, в 2013, наверное, до 2014 года активно там летал, мы ходили в тот самый горшок... Леги, леги, легендарный! Можно уже посмотреть, что тут внутри. Какой-то брифинг-рум небольшая. Ну, видите, здание такое из каких-то железяк, контейнеров, брошенное на бетонные штучки. Конечно, не сказать, что это эстетично, но, наверное, как говорится, дешево, надежно и практично. Вот такие холы. А это длинная такая получается. Причем на самом деле при желании его можно, наверное, потом раз и демонтировать куда-то другое место переставить. Не знаю, вот временно считается здание или тоже построили дальше, он так будет. Но, видите, оно вполне по этажности вписалось. Вот там домики с черепичной крышей, это, видимо, изначальная постройка, а это такой довесочек. И вот шикарная совершенно полоса вокруг холмики. Мне кажется, здесь должно быть ну, очень интересно летать. Мы продолжаем, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, какая нежданная встреча. Едешь, Привет. едешь. Да, и встречаешь человека, которого все знают и сам удивляешься, как такое бывает. Робин опять же, на аэродроме, реми и так далее. Ты, по-моему, вообще всех знаешь. Ну да. Кто бывает, да? Замечательный пилотажник. А сейчас будет новый, новый старый планер на АСЕР, да? Да, а сейчас да, мы посмотрим новый, новый, новый, новый старый, старый планер. Да, <свht> <свht> да, друзья, вот так вот, посмотрите, какие большие, Мои красивые, большие буксировщики. Вот на таком надо нам на плане буксироваться. И вот как скромно стоит э наш любимый новый старый планер. Класс вообще, контент огонь, реально. А это еще один, что ли? Их тут несколько. Или это он и есть? Что? Вот какой планер? это. А, это он и есть, <связано> да? <связано> я думал, что в прицепе. Так мы его еще разбирать будем. Если ты будешь, я тебе буксаровся на x А, затянуться? С буксаров. <связано> а, да вообще класс был бы. <связано> Друзья, вот он. Вот он, красавчик. Немножко, конечно, в пыли. Ну, что ж поделать. Ну, огонь. Первое знакомство.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 Mm -hmm. но это место с которого буду я летать mm -hmm. <свят> ну шикарно теплый ламповый звук